Уроды, смотрите, стоят, стоят, придурки. Хпфу, вам в харю, хпфу. Все мои друзья меня покинули. Потому что, не знаю, из-за меня все это... Всем хай! С вами Юджин, и я приветствую вас, мои радужные друзья, в игре Радужные друзья Rainbow Friends это игра, которая сейчас очень-очень на слуху. Она сделана также в Роблоксе, как и игра The Doors, которую мы с вами играли недавно. Вот здесь можете посмотреть это прохождение. А также все, что не вошло в этот выпуск, публикуется на моем втором канале с короткими видосами. Там будут короткие видосы и все, что не вошло в этот выпуск. Ссылка в описании также. Сейчас мы попробуем с вами эту игру, потому что, ну, мне очень интересно, э, в чем ее, собственно, популярность заключается. Почему она такая вот э, привлекающая внимание. И мы здесь стоим возле школьного автобуса. И возле школы Ты понимаешь, мы сейчас домой едем из школы О, Боже мы смотрю на школу, и как будто бы это сон Знаете, такие сны бывают сняться, когда ты снова в школу приходишь А еще без штанов, как правило Как вот эта девочка В одних трусах приперлась А, ну она коробка хотя бы прикрылась Кстати говоря, коробка Здесь можно использовать коробку Видимо, это стелс-игра будет Ну хорошо, теперь давайте погружаться в автобус Блин, нужно 15 человек Но, учитывая популярность игры, я думаю, быстро наберется такое количество человек Вот они, вот они Давайте, забегайте, забегайте, ребят Все, началось собираясь на экскурсию Чептер 1. Это всего лишь один чептер? То есть их тут много, да, получается, чептеров? Вот мы едем все на экскурсию. Вознющей ночью. Какие родители отпустили бы на экскурсию детей в такое время? Странный мир. Тем более в странный мир. Странный мир вот сюда. Нет! Ты что, водитель автобуса, не видишь, где колесо обозрения было? Куда ты попер? Вот же другие таблички. Ты что, не читаешь? А, но они же на английском. Ну вот что, вот что бывает. Водитель не знает английского языка. Вот водителя утащили? Нет, это не водитель. Это один из игроков. А я тогда что? Вот я стою. Добро пожаловать. Мне нужна твоя помощь. Что ты сказал? Кто зовет меня на помощь? Не понимаю. Фу. Мои блоки упали. А, Все, что вам нужно сделать, это найти их и положить обратно. А, так просто. Удачи. Здесь понадобится удача, я так понимаю, да? Ладно, чувак, мы с тобой здесь вдвоем застряли. О, здесь прикольно. Довольно-таки красочно. Ну что ж, я подбираю. Раз, два. И, судя по всему, нужно взять три. Погодите, я нашел только ноль. Хотя я вроде три подобрал. А куда нужно поместить их? Сейчас найдем, сейчас найдем. Так. Синяя стрелка сюда указывает. Ну, видимо, сюда и надо. Опа, еще кубики нашел. Я так понимаю, сейчас я пачки просто их закину. Да, у меня четыре кубика. 5. Он очень большой, этот стрёмный первый друг Блю. 91 год, кстати говоря. Та фотка. О. Опа. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. внутрь, сныкаемся. Опа, он идет. Надо ли выходить отсюда? А может быть коробочку сразу на себя надеть? Почему бы нам просто не быть в коробке все время? Я просто не знаю, как она работает пока еще. То есть могу ли я двигаться в ней или нужно стоять на месте? О! Стоп, стоп, все, в коробке! Я в коробке! Походу ему пофигу! Так, кстати, я подобрал один кубик. О, нет. О, я их, я их положил на место! Все! Он не знает, где я. Он не знает, где я. Блин, обойди! Хорошо! Он не такой быстрый. Это радует. Давайте сюда зайдем, вот сюда. И в коробку. Все. Коробка все время здесь была. Отлично. Отлично, коробка работает. Смотрите, кубик появился. Что-то так подпрыгивает странно. А я могу брать кубики прям через коробку? Могу. Хорошо, хорошо, мы справились. Ой, благо он не такой быстрый. А где мой напарник? Я думал, мы вместе должны все это делать. А он просто исчез. Он сдох? Не думаю, что он сдох. Видимо, я для себя собираю, а он для себя. А, вот ты где. Ты что стоишь, дупляешь? Я уже кубики тут собрал. Причем в большом количестве. 8 штук нашел. 9 штук. Здесь у нас только блю получается, да, наш враг? О, кубик! Хорошо, здесь есть такая небольшая шахта, куда можно будет залезть, спрятаться. Всякие ящички. Но я в целом услышу, когда Блю будет подходить. Ладно, мы уже по кругу ходим. А что, если спрыгнуть вот сюда? У -у -у -у -у. Наверное, это было опрометчиво. Не знаю. Но стрелочка, я так понимаю, указывает на перестал, куда нужно складывать все кубики. Какое-то стойло. Да, здесь должны лошадки и пони всякие стоять. А здесь что? Я не знаю, что здесь должно было быть, но его... Сковывает цепи и моет водой Сразу горячий и холодной Ладушки надо выбираться О, мы, кстати, можем и от первого лица же быть, да Поднимаемся наверх А я смотрю, Блю не очень-то и любит ходить по всем этим местам Ой, по-моему, любит ходить Он прям сюда идет О, нет, нет, нет, коробочка Коробочка спасла И комната спасла Как я испугался, вы не представляете Как и меня внутри все сжалось, когда я понял, что я забежал в тупик Ладно, мы выжили 13 блоков Так, мы в театре 19. Еще пять блоков. Вот сюда мы еще не ходили. Блок. Раз. Два. Комнаты. Еще комнаты. Эй, блок есть, прекрасно. Опа, мы вернулись. Еще один остался. Ну, уже всего лишь один блок. Черт, он здесь. О, блин, ты меня напугал! Ты нашел блок? Нет, не нашел. У тебя нет в руке блока. Уау! Сагрил! Ну Музыка все еще продолжается, как будто бы он... А, все, окей, хорошо. Он от меня отстал. Блин, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Если ты не понял, он может в дверь... Ах! Блин, он может в двери заходить. Коробка! Мы две коробки. Блин, ну когда две коробки стоят вот так вот, это подозрительно уже, да, наверное? А коробка, которая открывает дверь и ползет, это еще подозрительней. Но будем надеяться, что он тупой. Это абсолютно новое место. Здесь я не был. Здесь есть шанс найти нычка оранжевых. Слушайте, у ну нас двое, и мы не можем найти кубики. Черт! Черт! Успел! Давайте подвигаемся. Надо эксперимент провести. Неужели сейчас полезет? о -хо, -хо, хо нифига себе. О, как вовремя я одел коробку на себя. Стоп! Увидел! Он увидел меня! Ну-ка Окей, коробка! Вот он стоит. Ха-ха-ха! Блин, нервозно это. Ну, не сказал бы, что прям сильно нервозно, но есть немножечко. Немножечко щекочет нервишки. Я так понимаю, сюда никак не пройти. Опа, мой напарник ушел. Кстати говоря, я что-то вижу. Это что указатель, где кубик лежит? Это кубик! Есть! Скорее! Нужно поставить! Победа! Победа! Спасибо! Надеюсь, синий не получил. Не получил. Это точно могу сказать. Оу, а теперь зелененький нас зовет, да, к себе? Такой он забавный. Отдохни немного. Он тебе понадобится завтра. Кто отдых? Хорошо. Сдох, мой друг. <св> И я остался один. Следующая ночь. Мы всех друзей сегодня посмотрим, я так понимаю. Да, но все мои друзья меня покинули. Я один играю. Что за фигня? Вот так всегда, ребят. Э, похоже, Грин проснулся. Я думаю, знает, что ты там. Не беспокойся о нем, он слепой Как он может поймать тебя, если не видит? Он слышит меня? Food packs Найти пакетики А, в том же самом месте локация не меняется 15 штук, ладно Вот как так получается? Я зашел с группой людей и все ушли Потому что, не знаю, из-за меня все это? Я не знаю, как он собирается меня ловить, если он меня не видит Он сто пудов слышит А я тем временем собрал уже целых 5 пакетов Еще 2 пакета в одном месте, вот это халява! Блин, а пылю здесь? Я думал, плюс здесь не будет. Ныкаемся. О, это было неожиданно. Тогда что мне делать с зеленым? Я вообще его еще не видел ни разу. О, боже мой, я слышал. Вот он идет. Он на ощупь. Это коробочка. Ты умер. Ну, конечно, это было не страшно. Больше обидно. Короче, нельзя, чтобы он нащупал тебя своей рукой. Я понял. У, блин, мы сейчас играем с полным серваком. 15 человек. Ну, здорово, сейчас будет гораздо легче все найти. И мне нравится, что это получается такая игра на выживание. Кто останется выжившим из этой группы людей? Хорошо, я два нашел. А тут есть такое, что если ты ничего не нашел, то тебя выкидывают. Но мне это не грозит уже, так как я два хотя бы нашел. Ну, хорошо, давайте положим два. О, как быстро прогресс идет. Осталось всего два кубика. Быстро ищи, батч! О! Коробка. Смотрите, чувак ползет спокойно. Значит, Блю не видит тебя в коробке. 23 уже, остался последний. Кто-то сейчас принесет точно. Слышу тебя, мразь. А я ползу осторожный, незаметный, картонный. Черт возьми, я не могу найти кубик. Никто не может его найти. Погодите, погодите, собрали наконец-таки. Настала очередь зеленого. Смотрите, сколько погибло. Просто мрем как мухи. А тем временем у нас осталось еще меньше. Слабаки сдаются раньше времени. Один я до конца держусь. Все, гоу, гоу, ребята. Почему вы стоите? Будьте вы прокляты. Что за звук? Что за звук был? Я думаю, разумно людей пускать вперед. Опа, это грин. И плюс сразу, да вы что, издеваетесь? Опасность смеловала? Опасность миновал или как, ты мне скажи? Опа, мешочек. Опа, еще один. И еще один. Я один только нашел пять штук. А их нужно в театр отнести вот сюда, да? Все, сложил. Я очень надеюсь, что люди так же, как я, усердно ищут. Уже найдено 7, кстати говоря, значит, кто-то все-таки старается. Странно, почему тогда я нахожу большую часть пакетиков. Блин, ты меня напугала. Все хорошо, все хорошо, идите туда, там нет блюда, нету. Как хуянь. Блю здесь! Стоим! Стоим! Коробкой притворяемся! Ах. Ах, хорошо! Выжили! Еще два надо найти. Что-то мне напоминает это Five Nights at Freddy's. Наверное, потому что у каждого персонажа есть своя механика, которую нужно помнить. И применять, чтобы его одолеть Ну так, не одолеть, а избежать Кары от него Смотрите, вон они, вон они мешочки Есть нервозность небольшая в том, что Можно случайно открыть дверь и напороться на Грина, например Потому что его даже не слышно Где он сейчас? Все мешки находятся внизу Как мы его не заметили здесь? Я же пробегал тут, по-моему Есть! Все, два нашел, два нашел А почему эти подсказки вдруг внезапно показываться начинают? А, неважно, пофигу, идем Театр Быстрей у -ху -ху -ху. Хорош! Ай, как хорошо! Кстати, Грина вообще не встретил в этот раз. Победа! Сейчас нам что-то сделают. Новый появился. Какой-то оранжевый чувак. У, У, печеньки! Или чипсы. Это сюрприз. Оранжевый покинул свою пещеру. Может, он. Почувствовал запах еды. И так осталось двое. Хотя написано трое. Я даже, кстати, не уверен, что он помогает вообще. Ты вообще играешь? Ты работаешь? Работай лучше. Сегодня последняя ночь. Есть! После чего вы сможете починить машину. Я покажу тебе, почему ты здесь. Нам расскажут немножко сюжета, немножко лора. Хм, почему вентиляционные отверстия начали протекать? Окей, просто ищем предохранители. Ясно. Давай, ты направо, я налево Удачи А вот что с Оранжем делать, я не знаю Вижу предохранитель, ползу к нему Вижу Там только что была рука Грина Кстати, смотрите, чувак уже нашел 4 предохранителя Умничка Что это значит? Опа, похоже, кто-то забыл покормить апельсина Оранжевый, так понимаю, имеется в виду. А, он такой маленький Все, я понял, это его waypoint И нужно, э, видите, даже волны следуют в ту сторону, куда он будет бежать Значит, получается, нужно не стоять на пути Да, он, походу, всегда будет бежать, и ты не знаешь, когда он появится Опа, все, опасность миновала, отлично Чувак уже нашел 6, давайте еще 3 принесем, чтобы его приободрить это Они очень слабо ищутся, да, заметили? Подходим все, присобачу. Вот он ты, нашелся наконец. Итого 9 предохранителей, один у меня в руке. <гас> что это? Ты кто такой? Это еще один, чувак. Тут сразу несколько новых врагов появилось. Хорошо, следим еще и за всякими вентиляционными шахтами, трубами и прочим. Блин, я только что заметил ужасную вещь. Я остался один. Ну, я так понимаю, нужно просто дождаться. Подсказки, она сейчас появится уже скоро. А там что такое? Я вижу чьи-то глаза. Это оранжевый? Да, это оранжевый, он здесь тусит, значит он отсюда побежит. Нет! Да как же так? Недостаточно просто не стоять на пути, надо еще быть скрытым Хорошо, мы должны попробовать еще раз Все-таки я хочу узнать, в чем сюжет Это самое важное в моей жизни сейчас Я так концовку Breaking не хотел узнать, как концовку этой игры Ладно, увольни, давайте найдем эти сраные коробки предохранителей и пакеты с едой И уйдем отсюда, и узнаем уже для меня, в чем сюжет-то, блин Блин, чувак выбежал просто так, зачем они его агрят? <свист> О боже, мой прям на моих глазах разорвал в кровище! Все, остался последний кубик, ну пожалуйста, кто-нибудь притащите его! Да, да, да, тащи кубик, тащи скорее кубик, быстрее! Адман, Адман, Адман, давай, давай, давай, беги, бич! Да! Опять только двое будет отдуваться за всех, а потом я один останусь. Стоп, снимай, снимай, снимай, снимай, снимай, снимай, Не... снимай, <свист> Да нет смысла прятаться от него в коробке Главное, чтобы он тебя не потрогал А еще полиция объясняет, в каком месте тебя трогал Стоп, кто-то там идет Черт, черт, черт, черт Ты меня не видел, ты меня не видел, ты не знаешь, что я тут Вот они, вот они твои вкусненькие, сладенькие Ооо, как будто брейт их там на лосо Пакетик Пакетик Пакетик. Осторожни. Это всего лишь коробочка подбирающей пакетики. Ничего необычного. Иди, иди, иди, иди. Иди бери кого-нибудь другого. <гас> пакетик. А, это ходячий пакетик. Давай. Несем, несем, братан. Несем. Сколько ты собрал? Умница. Кучу собрал. Опять двоем работаем, да? Получается. Ну чё, куда идти дальше-то? В разные стороны лучше идти, конечно же. Да чё ты за мной бегаешь? Иди в другую сторону, идиот. Ты бесишь меня. Иди в другую сторону, не бегай за мной. Не бегай за мной. Смотрите, он бегает за мной, он дегенерат. Он продолжает за мной бегать. Опа, подсказочка. Надеюсь, ты видишь. Да, слава богу, побежал. И подобрал, умница. Все, теперь идем к театру обратно. Окей. Okay. Very good. Осталось четверо. Но я видел только парочку, которые... Вот я видел только этого, кто двигается и что-то делает. Ладно, не все вроде бы как здесь в игре. Хорошо, друзья, давайте четвером будет гораздо легче. Сюжет, понимаете, очень надо узнать. Я уверен, он очень глубокий, проникновенный. И что-то говорит нам о нас самих. Раз, два... Ооо... Тихо нахрен! Тихо нахрен! Куда ж ты за мной идешь? О, какая паника начинается! Ладно, я хотя бы ушел. Пора бы мне в театр вернуться. Хорошо, что я был в коробке. Прям как чувствовал. Давай, впихивай. Окей, пожалуйста, кто-нибудь, принесите еще. Есть! Наконец-то! Погоди, что происходит? Так не должно было произойти. Что? У машины в порядке? Слишком стало темно. Это еще не конец, оказывается. О, мы теперь будем бегать в полной темноте, кажется. Кажется, вам придется включить обратное электричество. Найдите способ включить генератор. Кто знает, может быть, я позволю вам уйти. Вам понадобится это. Это фонарики, да? Три фонарика всего. Окей, девять батарейк. Ща найдем, не проблема. А, нет, это мраза-то здесь, уходи отсюда. Уходи отсюда. Ну, по идее, если я пройду вот здесь, как показано... а Хотя, ладно, можно не проверять это. Просто идем. Уже три батарейки найдено. У, блин, испугал. Нет. А, да что что ты везде преграждаешь мне дорогу? Ну, no! Все, стоим здесь. И он сюда идет. А, все, стоим, терпим. О, боже мой, пробежал, хорошо. Так, я вылезу отсюда, как только его waypoint исчезнет. Исчез. Хорошо, ползем. Вы представляете, все еще три батарейки только нашлось. на Надо... Есть. Давайте еще две кто-нибудь принесите, я вас прошу. Открываем дверь, мык, всего лишь коробка, все хорошо. О. Скорей, скорей. Вот она Ты. Раз. Я один остался опять! Да что ж ты делать с такое? Почему все уходят? Ну что ж, я хотел узнать сюжет. Нет. Зеленый. Это зеленый, да? Господи, как хочется не проиграть сейчас. Окей, там вейпоинт. Стоим, ждем. Ждать нельзя. Ждать нифига нельзя. Его прям ко мне, да? Да что ж вы будете делать? Да что ж вы делаете-то все в одно место, да, сейчас соберутся?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 Фигня! Победил. Да. Пожалуйста, это все. Это должно быть все. Если я включился? Похоже, мы снова в деле. Спасибо, что включил электричество. В качестве награды я позволю тебе уйти. Вам всем, вам всем. Все сдохли уже давно. Один я остался. Но сперва я закатываю вам прощальную вечеринку. Это я чувствую подвох. Я чувствую, что мне врут. Пожалуйста, соберите все билетики на вечеринку. Это еще не конец. После вечеринки я позволю вам уйти, обещаю. Я боялся этого, друзья. Но мы идем до конца. Итак, здесь три яруса. Я бы начал самого нижнего сейчас собирать... Я так рад, что ты смог э, Смог э, Готовься к вкусному прощальному тортику Торт это ложь, я помню это Как все получат Кусочек торта, я открою Выход для вас Веселитесь Кусочек торта Я должен собрать торт Что это? Что? Это другое что-то? Погодите Не лопайте шарики Я не понимаю, что надо Что нужно мне делать? -то? Я хорошо, я не лопаю шарики. Я ничего не делаю. Я даже собрать ничего не могу. Я просто должен до тортика дойти. А вот и тортик. А? Куда шарик? Нет, нет. О! Беги! Так, окей, бежим! Окей, а куда? Как? Как мне быть? Что мне надо сделать? Ай, точно, я понял. Уберись, кубик! Черт! О, боже мой! Хорошо, что ты сообразил. Куда? Сюда, видимо! Аккуратней, не упасть. Присели? Аккуратненько, четенько бежи, мне паникуем. Какая, блин, сволочь. Она мне врет, эта игра постоянно! У нас еще есть время. Время еще есть. О, нет. Куда мне? Я не знаю, куда мне. Есть. Только не, пожалуйста. О, фух. фух. Фух, фух, Открывай гребаные ворота, пожалуйста. Такая музыка, прям как из трейлера. Радужные друзья. Часть первая. Да, это уже была первая часть. Я один выжил. Вот это эпично. Вот это по-настоящему эпик. Что это? Что? Ты кто? А, это тот, кто со мной общался. Кажется, я недооценил их. Это красный. Но скоро станет еще более безумным все вокруг. Отлично. Отлично. Хорошо. А, да. Я очень доволен собой, что я смог пройти все-таки, дойти до конца. Никакого лора нам не, не дали ничего, никакого сюжета не объяснили, я ничего не понял. Просто нам сказали, что будет дальше жестче. А могу сказать так, что я прям чтобы восторги от игры, я не скажу. Можно было поинтереснее продумать механики, больше вовлечь людей в командную работу, чтобы каждый делал что-то свое. Ну и как-то усложнить самих монстров, потому что, ну, в целом они легко проходятся. То есть, например, можно было бы, чтобы один монстр э, отпугивался фонариком. То есть, ты ему светишь, он такой, А, нет, и убегает. И в целом, э, нету причин сейчас возвращаться в эту игру и играть снова. То есть, один раз ты прошел, все, уже не хочется дальше. Поэтому... В целом, ждем Чептер э, 2. Я думаю, что ребята сами не ожидали, что игра станет такой популярной. Увидим, насколько они улучшат качество в следующий раз. Пока что вот Дорс была прикольная. Опять же, можете посмотреть ее здесь. И в принципе, ребят, вы можете посмотреть очень много прохождений у меня на канале. Вот, переходите вот здесь. Все эти э, подсказки сейчас всплывают. Подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Вступайте в мой Дискорд, Телеграм. Повсюду, где только можете, вступайте. Все будет в описании. С вами был Юджин, и всем 5!